Всем привет, друзья! Давненько на моем канале не было обзоров на видеорегистраторы с радар-детекторами, и на этот раз я решил себе заказать такое комбо-устройство от компании RoadGit, модель X9 Hybrid GT. Это комбо-устройство с очень внушительными характеристиками и сигнатурным радар-детектором. Ну что, давайте посмотрим на него поближе, посмотрим на технические характеристики, примеры видео дневной и ночной съемки, также посмотрим, как он определяет камеры. Я постараюсь выехать куда-нибудь на трассу, посмотреть, ловит ли он три ноги. Это очень важно, так как я сейчас сталкиваюсь с тем, что выезжая на трассу, стоит очень много тренок и многие даже не ставят предупредительные знаки и все таки хочется проверить как он будет их определять погнали распаковывать и конечно же начинаем с самой коробки на лицевой стороне у нас изображен сам видеорегистратор и его основные характеристики которые также указаны и на боковой стороне коробки и на задней стороне коробки где также еще указано что входит в комплектацию коробка открывается очень легко Внутри нас встречает сам видеорегистратор, адаптер питания с дополнительным USB разъемом и штекером для подключения к видеорегистратору типа DC. Также с адаптером питания идут два запасных предохранителя, магнитное крепление на присоске с разъемом для подключения адаптера питания. Также в комплекте имеется дополнительное крепление на 3М скотче, специальные крючки для прокладки провода на двустороннем скотче, а также пластиковая лопатка. USB-провод для подключения к компьютеру, usb карт фирменная тряпочка и вот такой вот очень удобный мешочек для хранения видеорегистратора. Если вы постоянно уносите видеорегистратор из автомобиля, то вы можете класть его в этот мешочек, который предотвратит от различного рода повреждений и царапин. Ну и, конечно же, инструкция полностью на русском языке. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к самому комбо-устройству. На задней части расположен 3-дюймовый IPS-экран. Несенсорный. На экране имеется защитная наклейка, на которой изображены уведомления при обнаружении камер. На верхней части расположена контактная группа для подключения к магнитному креплению. С левой стороны кнопка включения-выключения регистратора, разъем microUSB для подключения к компьютеру. С правой стороны расположена кнопка блокировки видеозаписи и кнопочка ресет. На боковой части кнопки управления кнопки вверх-вниз и кнопка меню. На другой стороне также расположены кнопки управления. На нижней части расположен разъем для установки SD-карт. Ну и конечно же самое интересное, на лицевой части комбоустройства у нас расположена основная камера с углом обзора 170 градусов и сенсором Sony IMX 307. Также на объективе установлен специальный CPL-фильтр, который убирает блики с лобового стекла. CPL-фильтр можно регулировать либо полностью снять с объектива. Производитель заверяет, что качество видеороликов на основную камеру в дневное и ночное время суток будет очень хорошее. Кстати, в данном комбо устройстве вместо привычных всеми литий-ионных аккумуляторов установлены суперконденсаторы, что позволяет данному устройству прекрасно работать и в мороз, и в жару, так как температурный режим от минус 20 до плюс 75. Ну а теперь давайте подключим его и пробежимся по настройкам. После включения видеорегистратора, если установлена SD-карта, то сразу же начинается запись. В левой нижней части отображается режим радара, сигнатурный. Снизу в центре отображаются диапазоны радар-детектора. Чуть выше отображается текущая скорость. Есть небольшая погрешность, примерно 1-2 км в час. На данный момент автомобиль стоит, но показывает скорость 1 км в час. В правом нижнем углу отображается уровень яркости экрана и уровень громкости. В правой верхней части наличие SD-карты иконка микрофона, иконка GPS и текущее разрешение видеозаписи. Переходим в настройки, и первое, что мне понравилось, это то, что шрифт очень разборчивый, на черном фоне все прекрасно видно. Настроек здесь довольно-таки много, есть несколько вкладок, и начнем с первой, настройки радар-детектора. Настройки громкости, можно либо увеличить громкость, либо уменьшить. Режим радара, можно переключить несколько режимов, сигнатурный. Трасса, город. Далее идут настройки порог трассы, можно установить скорость в километрах в час. Также порог город и порог сигнатурный. Переходим на следующую страницу. Настройка автоприглушения. При включении данной функции, если автомобиль не движется, то громкость увеличивается. Если вы начинаете движение, то громкость автоматически уменьшается. Далее идут настройки диапазонов, которые можно включить либо выключить. Х диапазон, К диапазон, лазер, стрелка. Следующая страница с настройками. Включение либо выключение голосовых уведомлений. Включение либо выключение визуальных уведомлений. Максимальная скорость. Настройки превышения скорости. Звук радара при пои Можно включить, либо выключить. На следующей странице имеется настройка дистанции оповещения. Лучше включать режим Настройки GPS можно включить, либо выключить. Калибровка GPS. Состояние GPS. Здесь мы можем перейти, посмотреть количество спутников, которые ловят на текущий момент. Удалить пои. Переходим на следующую страницу. Контроль остановки. Можно включить, либо выключить. Мобильный пост. Также включить, либо выключить. Грузовой контроль. Камеры видеонаблюдения можно включить, либо выключить. Многие, скорее всего, видели, что в городе, либо на трассе, Устанавливаются специальные видеокамеры, которые следят за автомобильным трафиком. Я считаю, что эту настройку включать не обязательно, иначе ваш радар-детектор будет постоянно реагировать помимо камер, еще и на камеры видеонаблюдения. Следующая настройка – это Настройка включения-выключения три ноги. Это очень важная настройка, так как многие ездят по трассе и, скорее всего, замечали, что на трассе стоят три ноги, которые фиксируют превышение скорости. Поэтому данную настройку лучше включить. Ну и на последней странице у нас есть настройка контроля средней скорости. Можно включить либо выключить. Насколько я знаю, но могу ошибаться, что в России отменили контроль средней скорости и данную настройку что удобно можно в данном радар-детекторе выключить, чтобы лишний раз на вашем радар-детекторе не отображались уведомления о контроле средней скорости. Следующая настройка – это настройки «Видео». Здесь мы можем настроить разрешение 1920 на 1080p, либо 1280 на 720. Далее цикл записи, можно установить значение от 1 минуты до 5 минут. Настройки экспозиции, чувствительность G-сенсора, я всегда ставлю среднее значение. Включение либо выключение датчика движения. И на следующей странице настройки записи звука и записи маршрута. И следующая вкладка с настройками это общие настройки. Здесь мы можем включить либо выключить Wi-Fi, так как в данном устройстве есть встроенный Wi-Fi модуль. Можно скачать специальное приложение на ваш смартфон и с помощью Wi-Fi подключиться к регистратору, просматривать фото и видеозаписи, скачивать их, а также обновлять прошивку либо базы данных камер. Кстати, обновление баз камер происходит каждый день. Настройки герцовки, либо 50, либо 60 герц. Настройка яркости экрана. Настройка отключения дисплея. Можно выставить... От 15 секунд до 5 минут. На следующей странице настройки заставки можно включить либо выключить. При включении функции заставки через определенное время у вас отключается экран и отображается только текущая скорость и время настройки звука кнопок можно включить либо выключить штамп даты при включении данной функции на записанные видеоролики будет накладываться дата и время гос номер здесь вы можете прописать гос номер вашего автомобиля который также будет накладываться на записанные видеоролики штамп скорости чувствительность жестов настройки часового пояса Настройки языка, форматирование, сброс настроек и на последней странице системная информация. Ну и последняя вкладка с настройками это настройки ночного режима. Ночной режим настраивается отдельно от обычного. Здесь мы видим также настройки разрешения, экспозиции. Яркости дисплея, громкости, настройки начала включения ночного режима. Здесь вы можете выставить то время, когда у вас начинает темнеть на улице. И видеорегистратор автоматически переключится в ночной режим. В ночном режиме видеоролики записываются в лучшем качестве. Ну и на последней странице также имеется настройка выключения ночного режима. Здесь вы можете настроить то время, когда у вас на улице светлеет, чтобы видеорегистратор автоматически переключался на обычный режим. Ну а теперь давайте посмотрим на примеры дневной и ночной съемки. Хочу отметить, что качество записи в дневное время суток очень хорошее. Номера попутных автомобилей очень хорошо считываются, даже на расстоянии 10-15 метров. Гос-номера встречных автомобилей тоже считываются, но примерно до 20-30 км в час. Если вы едете со скоростью 60 км в час и выше, то гос-номер встречного автомобиля, естественно, считать уже не получится. В ночное время суток при включенном ночном режиме качество записи тоже очень хорошее, госномера попутных автомобилей также хорошо считываются, но расстояние, естественно, уже будет чуть поменьше, и двигаясь на автомобиле более 20 км в час, считать госномера встречных автомобилей будет уже сложнее. Ну а теперь давайте посмотрим, как радар-детектор справляется с камерами. Я поездил по городу и встретил огромное количество различных камер. Конечно же, радар-детектор на них реагировал, показывал мне уведомления, показывал ограничения скорости, расстояние до камеры, тип камеры и остальную информацию. Но использовать радар-детектор в городе, конечно же, не очень удобно, потому что в городе установлено множество камер практически через каждые полкилометра. И радар-детектор просто постоянно вам на экране отображает эти уведомления. Конечно же, его лучше использовать на трассе, так как там можно встретить и треноги, и различные стационарные камеры. Конечно же, я выехал на трассу, чтобы проверить, посмотреть и сравнить также с приложением «Стрелка», которое установлено на моем головном устройстве. Вообще, на какие камеры он будет срабатывать и будет ли показывать треноги. Я, друзья, проехал в обе стороны практически около 300 километров и как на зло не встретил ни одной треноги. Наверное, это все-таки было связано с тем, что были новогодние праздники, и многие просто не вышли на работу, не хотели колымить, не ставили треноги. Вот, но сразу скажу, что... Так как в головном устройстве у меня установлено приложение «Стрелка», это приложение мне постоянно показывало возможные а, точки засад. Но в этот момент сам радар-детектор у меня молчал и никаких уведомлений не показывал. Конечно же, проезжая этот участок, где мне отображалось уведомление от приложения «Стрелка», не было никакой треноги, и поэтому радар-детектор, конечно же, не реагировал. Поэтому проверить, как срабатывает радар-детектор на треноге, к сожалению, у меня не удалось. И подводя итог, друзья, скажу, что видеорегистратор мне понравился. Качество видеосъемки в дневное и ночное время суток действительно очень хорошее. На камеры реагируют все, которые встречались мне по дороге. В общем, если вы выбираете себе видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором, то однозначно рекомендую к покупке данную модель. Ссылку на него я оставлю в описании под видео, но покупать или нет, уже решать вам. Ну а на этом у меня все друзья, если видео вам понравилось, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал Всем удачи на дорогах, всем пока!